расскажу, почему очень важно развиваться сразу в трех направлениях. Тело, душа и дух. На самом деле мы все хотим счастья, мы все хотим ресурсности, мы все хотим энергии, мы все хотим вдохновения, чтобы у нас глаза сияли от э, полноты ощущений, чувств, ресурсов. И это все возможно, когда мы сразу работаем со всеми тремя нашими ипостасями Еще раз, это тело, душа и дух. Мы не случайно в наших трех онлайн школах на самом деле как раз-таки и затрагиваем развитие тела, души и духа. Тему, связанную с телом, мы очень глубоко и подробно рассматриваем, изучаем именно обучаемся тому, как верно все устраивать на уровне тела в нашей школе осознанного питания. А если есть какая-то проблема с весом, то и сакральная стройность. И это действительно очень важно. Все знают, что мы состоим из того, что мы едим, из того, что попадает внутрь нас. Но на самом деле это намного-намного глубже, и не только на физическом уровне, что попадает в нас, но и на умственном уровне потому что ум это наш второй род и на ментальном уровне и на эмоциональном уровне и на духовном уровне то есть питание во всех сферах жизни можно так сказать очень сильно влияет на нас и то, кем мы становимся какой у нас уровень энергетики какие у нас ресурсы в итоге и это очень серьезная тема очень обширная тема очень популярная тема ну, несмотря на то, что она очень популярная, и они говорят из каждого поста, рекламы, видеоролика какого-то, очень много неверных представлений, шаблонов, стереотипов, огромное количество разрозненной информации, и в этом действительно нужно разбираться, поэтому… У меня существует целая школа осознанного питания. Это не марафон, не курс, не что-то временное. Это такие знания, которые дают результаты долгосрочно. Не на какой-то маленький этап времени, а на самом деле при желании, то и на всю жизнь. Это очень фундаментальное обучение на уровне тела. И это очень важно. Я по образованию дипломированный фитнес-инструктор и по опыту огромному очень желаю помогать людям в этом вопросе, особенно женщинам, это мое предназначение. Но помимо тела у нас есть еще тонкие составляющие, и они на самом деле вообще первичные, они еще более важные. но если мы возьмем вот это три единства, нельзя сказать, что что-то менее важно, на самом деле. Более верно сказать, что Душа и Дух — это более первично. И более понятно, конечно, нам тело, которое мы чувствуем, видим, осязаем. Душевные параметры тоже более-менее нам понятны, когда мы чувствуем, эмоционируем, проявляем эмоции когда мы любим или не любим, <смех> что нам нравится, не нравится, это все на уровне души, конечно же, наша Лила. И уровни души они еще более многослойные, чем уровень тела. В каждой из этих систем можно углубляться, конечно, очень глубоко и серьезно. Но на уровне души происходят такие важные процессы, которые требуют внимания. И о душе мало кто действительно глубоко дают знания. В моей жизни я выбрала путь через джиотиш-астрологию. Мне очень откликается этот путь изучения Души и всех желаний Души, различных периодов опыта Души, связи Души с различными людьми, изучение сознания — это тоже в сторону изучения Души. И я очень глубоко обучаю этому в моей школе джетиш-астрологии. Это дает невероятно мощные результаты. Просто вся жизнь человека может поменяться, когда он узнает себя со стороны Души именно так индивидуально, насколько это действительно так. В мире мало говорят об индивидуальности. В целом есть общие законы, постулаты. Они тоже хороши, они тоже нужны. Но в общих законах, допустим, возьмем законы психологии, законы э, взаимоотношений, в этих общих законах нет индивидуальных неповторимых различий, которые мы видим и можем анализировать в индивидуальном... В кармическом паспорте или в индивидуальном навигаторе это гороскоп момент рождения он нам показывает символически да, для астролога который может читать астрологический язык верно который изучил его верно обязательно под руководством учителя с личной обратной связи вот тогда это действительно понимать себя Действительно индивидуально понимать себя, свои предназначения, свои силы, слабости, как это все развернуть в ресурс. Вот этому всему я обучаю. Именно так, как я рассказала. С личной обратной связью. Когда я э, буквально каждому ученику открою его натальную карту в процессе обучения, направлю его, для этого у меня существует уникальный блок, блок э, авторский блок обучения «Астропрактика». Это видео-ответы по размышления моих учеников. И это все изучение души. Это так многогранно, это так глубоко, это такие дает результаты, что это действительно стоит того, чтобы направить туда самое ценное, что у вас есть, ваше время. Но у нас еще есть не только душа, у нас есть дух. Вот эти вот три составляющие, они все взаимосвязаны друг с другом. Уровень духа вообще мало изучается. Вообще очень мало кто обучает этому действительно верно, но он очень важен на уровне духа можно себя исцелить абсолютно полностью исцелить от э, иллюзий определенных, от сбоев, от дисгармоничных состояний и тела и души. И этому мы обучаем в нашей школе по естественному целительству. Это называется рейки. Это то, что есть у каждого человека на самом деле внутри как божественный дар, но единицы об этом знают. Единицы это верно реализуют такую уникальную возможность на самом деле данную каждому. И этому еще более серьезно нужно обучаться. В этом обучении обязательно должны быть инициации от учителя. Это как раз-таки работа с духом. И это дает тоже очень-очень крутые результаты. На самом деле мой путь а, и путь моего супруга Михаила начался именно с этого уровня, с уровня естественного целительства Рейки. Я практикую с 2007 года, мой супруг с 1997 года, обучаем мы с 2009 года. Это очень большой путь, который мы э, прошли, пропустили через себя, обучили тысячи учеников этому всему. И это действительно крутейшие просто инструменты для жизни, чтобы проходить сложные этапы жизни, которые есть, конечно же, у всех, чтобы помогать близким, помогать себе в первую очередь. И вот эти три составляющие, если соединить, <смех> будут, конечно, самые мощные результаты. Почему? Потому что мы сразу затрагиваем все три ипостаси нашего существования. Да, конечно, можно идти и по раздельности, многие так начинают, но потом приходят все больше и больше к выводу, что как же круто, когда это все соединяешь. Это, это просто невероятный прорыв вперед. И очень быстрый достаточно, когда вы идете сразу по всем трем направлениям, вы очень за маленькое количество времени настолько эволюционируете, настолько себя исцеляете просто со всех сторон, ведь э, у нас такая жизнь сейчас, что нам нужно прежде всего ис себя исцелить, прежде всего себя исцелить и на уровне тела, исцелить свои понимания о еде, о пище, о том, что внутрь нас попадает. Еще раз повторюсь, не только на физическом уровне. Нам нужно исцелить свою душу, свои отношения, свое сердце, свое пространство, свои понимания себя, свои понимания других людей, свои взаимоотношения. Это все на уровне школы астрологии джиотиш мы делаем. С телом исцеляем, начинаем путь к исцелению, можно сказать, это школа осознанного питания. Исцеляем душу, начинаем исцелять душу в школе Джиотиш астрологии. И дальше, если мы подключаем школу, естественно, целительства Рейки, то мы еще исцеляем Дух. И тогда мы переходим абсолютно на другой уровень существования, где даже другие законы тонкие действуют. И это не просто слова, это мною прожитый опыт с 2007 года. Посчитайте, сколько это лет. Это уже весомо, я уже имею полное право об этом говорить, этому обучать. Ну и результаты, конечно же, тысяч наших учеников говорят сами за себя. Они у нас собраны в именном формате, то есть это оригиналы, всегда можете написать любому человеку из э, той, так сказать, э, ну, мы, где мы собираем отзывы, там можно зайти и любому человеку записать, написать, э, спросить, уточнить, то есть это именные отзывы, это не скрины, мы собираем именно именные отзывы. Когда человек сам со своей соцстранички написал, поделился своим опытом, тем, что у него происходит в жизни после прохождения этого обучения. Какие результаты? Мы всегда за результаты, и наше обучение но очень практичное. Несмотря на то, что э, обучение идет и о душе, и о духе это все практично. Вся структура материала подача, все просто настолько отфильтровано уже, настолько это просто самые самые, самые жемчужины подаются ученикам, и это действительно дает результаты, что меня очень-очень радует. Я, я ради этого, и обучаю, мы с супругом ради этого обучаем, чтобы были результаты у людей, чтобы им жилось легче в этой жизни, чтобы а, можно было помочь себе и другим. И многие ученики настолько этим наполняются, особенно подчеркиваю те, кто идут сразу в трех направлениях. Или хотя бы не тянут и подключают потихонечку и второе направление, и третье направление. А, они, конечно же, начинают еще делиться этим с другими. Потому что невозможно не делиться этим. Настолько переполняет счастье, баланс, гармония, ресурсность, совершенно другой взгляд на себя, на близких, на жизнь, на мир, на события. И ради этого мы обучаем, чтобы было больше счастья в жизни людей, чтобы было больше счастья в взаимоотношениях, в семьях, в отношениях между родителями и детьми, между супругами, между друзьями. Поэтому я, конечно, призываю обучаться сразу в трех направлениях, если вы хотите быстрых результатов, и это даст свои мощные плоды. Конечно, нужно обучаться этому. Это процесс, это не миг. Нужно серьезно подходить к обучению, уделяя ему как минимум 15 минут в день хотя бы. И тогда все получится. Обучение очень удобно, выстроено и структурировано так, что даже самые занятые люди могут обучаться и идти вперед к своему счастью, балансу, гармонии и ресурсности во всех сферах жизни.